Если вы приходите на поле раньше всех, и вас выгоняют какие-то мужики, либо у вас на улице не переставая льется дождь, то у меня есть решение. Всем привет, ребята, всем добрый мне суток, с вами я, Чипс, и сегодня я вам расскажу про три упражнения, которые можно выполнять дома, если вдруг вам помешали погодные условия. Ваша любимая лень, либо, как мне... Дядьки, которые просто выгнали тебя в 9 часов утра с поля. Ну, ребята, обязательно перед выполнением задания разомнитесь, наденьте свои любимые кроссовочки, либо, как в моем случае, просто в носочках разомнитесь э -э и приступайте к упражнениям. Ведь э здоровье это превыше всего. Первое упражнение, ребят, заключается в том, чтобы аккуратненько мячик держать на ноге, если у вас это хорошо получается, то можете перекидывать с одной ножки на другую Это вам поможет улучшить свои, свою чеканочку Будете лучше чеканить Ну и всякие фильтюли можете придумать вот так. Второе, ребята, упражнение заключается в том, чтобы просто чеканить Пробуйте чеканить не высоко, а так мелко Мелко чеканьте, знаете, не выше колена ну, ребят, и последнее, третье упражнение заключается в том, чтобы вот такими вот движениями работать с мячом. Это поможет вам улучшить ваш дриблинг, улучшить чувствительность меча, чтобы вы его лучше чувствовали в игре. Ну, ребята, если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите в комментарии, понравилась вам рубрика или нет, хотите вы ее видеть или нет. Хотите, чтобы я вам рассказал новое упражнение, которое вы можете выполнять дома, если вам мешает, я вам напоминаю, лень. Погодные условия. Десять, которые прогоняют тебя с поля в 9 часов утра. Ну а так, ребят, с вами был Чипс. Всем до новых встреч и всем пока, ребят. Holding on to this. Holding.